Благодарите свой страх, он дает вам какую возможность. Что делает с вами страх, который включается, когда вы входите в незнакомое место? Что а он делает? Страх. Обостряются ваши чувства в первую очередь. Это важный страх. У вас обостряется все – зрение, внимание, вы, да, вы быстро сечете, вы даже не замечаете, как это происходит, но вы сразу видите, какой человек стоит так, какой человек отвернут кто с кем в каких отношениях, мгновенно вы просчитываете ситуацию, это очень правильный страх, легкое напряжение, которое дает вам возможность быть адекватным в ситуации. И так заходите, эм, в кафе иногда так бывает, вот идете с подругой, о, кафе, давай зайдем. Заходите и что-то такая музыка, когда изморос идет по телу, что-то вам неприятно, вы еще не можете объяснить. Сознательно вы еще не можете объяснить подруге, почему отсюда надо валить. Но вы уже успели все осмотреть. Это быстрее. Реально, если потом замедлить вам эту кинопленку, как нам делают в фильмах. Значит, так, посмотрел герой и выбежал. А потом показывают. Раз. Там два пьяных мужика, которые высматривают женщин. Там какие-то молодые парни, которые уже тусуются, чтобы подраться. Там запах какой-то перегар. То есть вы на уровне ума рационального еще не успели ничего понять. Но на уровне тела, вы знаете, чем все это закончится. И правильные женщины, как раз использующие силу своего страха, говорят подруге, они не боятся, что сделать повернуть, быть оттуда, потому что как раз наивные девочки начинают друг друга, что делать, бодрить. Да ладно, да давай, да ничего страшного. И остаются там, и что имеет, Проблемы на свои попы и другие части тела. То есть наши страхи это замечательно, это очень хорошо, просто не надо их взращивать, и не надо отвращаться, потому что да, они растут сами. Мы боимся, мы идем в какое-то новое место, где будем выступать. Мы боимся, как нас воспримут. Это хороший страх? Хороший. Он заставит вас задуматься о том, как на вас будут смотреть в этом месте. Вообще, куда вы идете? Вы идете на дружескую тусовку, вы идете на... Э, вас ведут, например, к его маме. Или вы идете выступать перед коллегами, или вы идете на защиту диссертаций. И это очень важно, вот этот страх, как нас воспримут, он тоже хороший. Если вы не начинаете его нагромождать, типа полюбить или не полюбить, вас не должны там любить, вас должны туда впустить, впустить, да, это просто вход, как есть какие-то тусовки, вход, дресс-код называется, да. На это мероприятие женщины в белом, мужчины в черном. Или наоборот. Дресс по какой-то причине эта форма там адекватна. В юности мы передаем этот страх своим девочкам, но важно не переборщить. Потому что если мы переборщиваем, страх, что тебя используют, что тогда будет? Я просто никуда не пойду, я просто ничего не сделаю. Да? Или э, мы начинаем играть, чтобы нас ни в коем случае не использовать, мы начинаем активно подстраиваться, мимигрировать под среду. Потому что я вам сказала, важно, чтобы тебя туда впустили. Помните, когда начинается торжество, все мужчины в пиджаках. Когда торжество заканчивается, иногда женщины могут сбросить шпильки, а мужчины снять пиджаки. Что это значит? Это как раз и есть возможность войти, обжились, и дальше ты уже тот, кто ты есть. Проявляй себя в форме. Но ну, вряд ли вам позволят там, танцевать без бюстгальцера, ну, хотя есть разные тусовки. Заканчиваем все по-разному. Но смысл в том, что потом вы проявляете себя. Это просто вход. А вот люди, которые очень боятся и остаются незрелыми, они до конца вечера жмутся, мучаются и никак не могут да, снять пижак, если реально жарко, или расслабить какую-то пуговичку. Они не перешли в зрелость.